Как использовать сектора зависания в лечебных, в терапевтических целях? Вот эти вещи – это балансные вещи, которые не надо трогать, которые человек развивает. Это баланс, это точки опоры. А это рычаги управления перекошной конструкцией. Так вот, как человек заваливается самостоятельно в один из перекосов, и висит либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь, из-за того, что велик рычаг и далеко от центра. Точно так же и для его балансировки, можно использовать эти рычаги, но противоположные. Допустим, человек погряз в иллюзиях, в идеях, в бредках своих. Как и его конструкция не может вращаться. Нет вращения. Как запустить вращение? Для начала нужно вывести из перекоса в равновесное состояние, а потом крутануть волчок. Пока мы не выведем, если мы начнем вращать, в зависшем состоянии, он будет скрябать, сопротивляться упираться, тепловые потери и повреждения. Поэтому для начала выравниваем. Как? Значит, первый шаг, который мы должны сделать, мы должны противоположную качель нагрузить, если перегружено это. Каким образом? Должны спровоцировать иллюзиониста, вот этого думщика, на эмоции. Вывести на эмоциональный уровень, чтобы он возбудился, загорелся эмоционально. Они, как правило, этот Приторможенные умники, зависшие в секторе иллюзий, особо не выходящие на контакт, вот это вся интроверсия, это экстраверсия. Поэтому выводить его в сектор эмоций, подкалывать, потрунивать, психологически имеется в виду. Хотя можно и пнуть как-то, зацепить за больное место, взять на вызвать в нем ну, какую-то за больное ущипнуть, чтобы у него хотя бы эмоции запустились наружу, чтобы это было видно по лицу, по поведению, по активности, по Потому что здесь какие проявления? Эмоции – это мимика и это движение. Это более активное, быстрое движение, Они а не реалое. Больше, более высокий тонус и мимика более активна, движение более активное и какие-то там социальные. То есть, переводя в этот сектор, мы его вывели, то есть, там, подкололи как-то, еще что-то. Он выровнялся, а после этого начинаем крутить, крутится по часовой стрелке. Он почувствовал, что состояние его изменилось, как только выровнялся арбалет, следующий сектор почувствовал. И дальше мы кидаем новую иллюзию сюда, которая позволит ему выбраться из его загруженного состояния, не ту, которая его здесь держала, которая его заземляла, землей была, а ту, которая позволит ему дальше вращать свой арбалет. Или его же идею помочь его научить, научить, как составить стратегию, как обработать, получить недостающие знания, данные. И научить, как принимать быстренько решение, чтобы переключать, чтобы запустился дальше круг, чтобы с этой точки сюда полетел, с этой сюда, с этой сюда, с этой сюда. Вот. Дальше действия, которые человек выполняет, как правило, это уже вне приема, это уже дома. Формирование навыка, регулярность, тот же самый прием трав – это формирование навыка. Те же самые физические упражнения, нагрузки – это тренировка навыка, получение результата, который можно измерить, и изменение состояния. Состояние не может не измениться, если навык и результат окружности, диаметры, количество возможностей, то, что можно измерить, эти вещи должны только измеряться. Если результат измеряем, состояние меняется. Если не изменяется, и состояние не изменяется, и человек так и продолжает болеть и нудить, как ему плохо. Плохо ему, потому что он висит. Висит в секторе восстановления состояния. Значит, не крутится система. Либо покрутилась неделю, а через неделю сдулся все. Пинка, которым на эмоциях вывел доктор его во время приема, которого хватило на первый оборот, а потом опять завис либо в иллюзиях, либо в состоянии, в унынии, в нежелании, в лени, и в накоплении, опять в анаболизме, в затаренности, да? либо в сжигании по правому сердцу, в эмоциях в Вот. И как у него изменилось состояние? Меняется уровень личной силы, а количество свободной энергии как раз решает энергетические проблемы, энергодефициты. Это основная причина болезней. Прирост личной силы, уверенности в себе, достижения, прирост физических сил, биохимических ресурсов, адаптировавшись под новые, под новые темпы вращения вот этого волчка внутреннего. Прирост Улучшение состояния, и дальше новые планы, и дальше корректировка иллюзий или, скажем, образов, что человек хочет, опять составление новых четких программ выполнения и вращения. И если человек закрутил эту систему, то дальше ее проще поддерживать на оборотах в равновесии, чем ее где-то остановить и ее куда-то перекосить. Вращающийся волчок более устойчив, чем покоящийся волчок. Хоть он и симметричен, но он падает почему-то куда -то. Поэтому вращение необходимо, движуха в жизни необходима. Любая движуха. Точно так же человек в состоянии, у меня все плохо, мне жизнь не мила, ничего не получается, депрессия, апатия. Как его? Расскажи-ка, что там у тебя не так. Выводишь на внешний уровень, чтобы он начал разговаривать бла-бла-бла, пустые разговоры. Поговорив дальше, ничего не произошло, смотришь, что-то веселее как-то, лицо живее стало в момент разговора, эмоциональный сектор включился. Я потом спрашиваю, ну как, а вот сейчас как сейчас? Ну вот как поговоришь, вроде легче с вами, а потом придешь, опять уныние. То есть один оборот уже произошел. А дальше, а что мешает? Какие образы стопорят, а какие пытаются прорваться, а ты им не даешь, создаешь сопротивление. И на этом сопротивлении в три рта, в четыре рта теряешь энергию. И даешь отмашку. Решение, действие и подтверждение обязательно с каким-то материальным носителем. Либо клик, либо блокнот, в котором у тебя написано. И ты ставишь плюс, выполнено, перечеркнуто, плюс, выполнено, не выполнено перенос на следующий день. У тебя есть четкие вещи, которые ты можешь потом померить. Из 10 пунктов 8 выполнено, 2 осталось. 8 к 2 400% или сколько-то. В 4 раза ты опыта побед больше, чем опыта поражения. Крутится система. Но очень часто бывает, что человек самостоятельно, вылевым усилием, не способен долго себя вести, не давая зависать. И получается, что человек зависит от внешних пинков, чтобы эту вертушку вращал кто-то другой. Либо бла-бла-бла, чтобы кто-то его подтолкнул, либо доктору, чтобы доктор его заставил что-то делать или вдохновил, эмоции подлил. да? либо иллюзии кто-то нарисовал, давай туда поедем, там так здорово, там белые ночи, да, О, как здорово, белые ночи, да, и поехал, вот а так бы сидел бы, там в компьютере чем-то занимался. Пока ты не видишь всей карты событий, ты будешь вот в непонятках, Почему ты болеешь? Что принимать? Как только ты увидел карту, дальше ты должен принимать решение. Работаю я с ней. Запуск. И начинаешь активно работать. Либо забиваешь на это все и говоришь, что бредок очередной Талалакин выдал. Ну его нафиг. Ну хотя подтверди. Скажи, я на это забил все. Мне это не интересно. И занимайся чем интересно. Ну на этом все.